У меня на работе есть проект, выполнение которого связано с участием в суде. Эта работа длится уже два года. Когда я ею занимаюсь, у меня резко падают силы. Я становлюсь невнимательной, теряю концентрацию, стало много болеть. Хотя, когда простаиваю цель, дорога прямая, без помех, легко прописываются и витальные, социальные, и творческие цели. Но по факту полный ноль. Возможно ли магическая атака на меня или это лень и усталость? Если да, то как от этого защититься? Но судя по тому, что вы сейчас описываете по этим симптомам и судя по тому, что по техникам ментала цель принята и сознанием и подсознанием и прекрасно вписалась в основные вектора целей, а эффекты при этом Именно такие, как вы описали, здесь с большой долей вероятности можно сказать, что идет магическое воздействие. Надо сказать, что вообще подобные воздействия как раз именно в судебных делах в основном и распространены. Потому что, во-первых, на кону стоит очень многое, а иногда даже большие деньги. И наличие этой высокой ставки позволяет враждующим сторонам не пренебрегать никакими усилиями, в том числе и приглашать для реализации целей магов и колдунов, которые работают в совершенно разных традициях. Иногда бывают такие ритуалы, такие обряды, такие механизмы, которые в общем-то не то, что отбить охоту, заниматься делом, могилу могут свести. И сколько таких случаев было. Когда на кону стоят большие деньги, там, знаете, все средства хороши, а голодных магов и, и колдунов, их тоже да, довольно-таки много у нас. Симптомы описывают, что да, воздействие есть. И, скорее всего, это воздействие именно той стороны, против которой вы боретесь, иначе бы, в противном случае, это воздействие бы вам только помогало и усиливало бы вашу мощь в судебных делах. Что здесь можно сделать? Во-первых, защитный амулет. Раз. С той силой, с которой вы взаимодействуете. Во-вторых, конечно же, надо ставить защиту на свою работу. Это тоже очень важно. Во-вторых, вычислить, конечно же, источник и направить удар обратно. Для этого есть механизмы зеркальной защиты, в том числе иронические формулы и ритуалы и обряды. Кто в какой традиции работает, тот так и поступает. Ну и лучшая защита, конечно, это нападение, понимая, что на тебя идет атака, лучше напасть самому. Здесь тот же мой совет, надо четко провести диагностику, составить правильный алгоритм действий, возможно, посоветоваться со старшими и более опытными коллегами и, конечно же, защищаться, потому что вашей работе мешают, это ваше дело, вы занимаетесь этим уже несколько лет, а это значит, что время потрачено впустую, и в принципе вы здесь в своем праве предъявить сатисфакцию. Вообще касается это, наверное, очень многих дел. Если вдруг любимое дело перестало быть интересным, и это все как-то посреди полного здоровья, это неспроста. Вдруг резко меняется настроение, когда ты думаешь о своей работе. Это неспроста. Найдите причину. Докопайтесь до той точки, когда первый раз это случилось. Посмотрите на, эту, на этот момент, посмотрите, что в этот момент происходило, какое решение вы приняли, с какими людьми взаимодействовали, какие поступки совершили, какие слова сказали, и попробуйте найти источник воздействия. Это закон такой, если посреди полного здоровья у вас вдруг внезапно резко портится настроение, это внешнее воздействие в 99 процентов случаев обычно так оно и есть. Соболезную коллега, но вот к сожалению мы живем в мире, в котором, в котором случаются еще и такие вещи, вы должны понимать, что если вы занимаетесь практиками, то всегда найдутся те, которые тоже занимаются практиками и хотят подвинуть вас в своих позиции. Определенные традиции колдунов и ведьм, особенно если они работают в белосветных традициях, в чернокниже, не всегда знают основные магические законы о том, что в принципе ресурсов в этом мире достаточно на всех. И чтобы тебе получить свою удачу, совершенно не обязательно отбирать ее у другого. Те, кто думает иначе, всегда находятся в состоянии военных действий. Те, кто понимает, как устроен этот мир, всегда найдут возможность, не нарушая ничьих интересов, взять свое и при этом найти правильный договор. Не компромисс, как серию взаимных уступок, нарушающих свои собственные права, а договор там, где права и того и другого лица, спорящего по какому-то вопросу, объединяются для достижения взаимных усилий. Это высший пилотаж договора, и, но, к сожалению, он не всем, не всем доступен.